Приветики, приветики, мои дорогие друзья! Вы смотрите канал Савайл Wild Press, и с вами Эшли. Сегодня у нас отличный денек, потому что у нас сегодня рубрика Го-Гоу! И мы с вами идем покупать пет-шопов. А сразу рассказываю, это объявление на Авито это шопы, которые продаются в моем городе мне очень нравятся такие объявления потому что можно прийти самой и посмотреть что там продается выбрать что тебе нравится посмотреть по качеству и не нужно платить за доставку мне уже совершенно не терпится поэтому скорее скорее скорее побежали дорогие друзья гулять и наконец-то выбирать новых пков Итак, мы уже на улице вместе с Дарсюшей. Дарсюша писит, писи, гуляет. А на улице прекрасная погодка, снежочек. Сейчас собачку выведем. А дальше собачка пойдет у меня с мамой дальше гулять. А я побегу за петиком. Магазин цветочков на остановке. Встаю, жду транспорт. У нас очень сильно погода поменялась. Стоит плюс, все растаяло. Так вот, снежочек грязненький. Есть еще местами. Дорожки вычищают. Скоро весна, ребят. Хотя еще впереди мартовские морозы. Ну подождем, посмотрим. Что ж, мы приехали на остановочку, идем гулять по навигатору, ищем наш домик. Bye, bye, bye. Миленькая, какая то милашенькая. Ой, ой. Ой, почесать пузо, как почесать. Мальчишка, да? Ой, все полный релакс. Миленькая. Обычно на берем все облает, облаят. И вот вся красота что мои дорогие, вот я и забрала топтиков, вы видели как их много, сейчас я побегу домой и дома я вам покажу, что я выбрала и мы с вами рассмотрим все детальки поподробнее. Так что вперед домой! Ну что ж, теперь я уже дома и сейчас мы вместе с вами посмотрим, что я купила. А мне вообще девчонка очень понравилась, у нее очень большая коллекция, продает она не все, и не все мне показала, как потом я выяснила на авито, там посмотрела, у нее еще домики продавались и аксессуарчики, и что-то я тормозила, не спросила у нее, а, в общем, короче, аксессуарчики тоже, там можно было бы кое-что взять, но на самом деле патики у нее не дешевые. И так получилось, что если ты там набираешь себе 2, 3, 4 штуки, 5, 6, хочется -то побольше, потому что они все такие классные, то сумма вылетает такая, что, честно, я стопанула. Я взяла просто несколько штук, что у меня в приоритете. И самые интересные для меня, конечно, у нее еще мне очень понравилась серия космических пэтов. Они реально крутые. Но, ребят, я их брать не стала, потому что брать одного смысла нет, у меня я не собираю вообще эту космическую коллекцию, хотя они мне очень нравятся. Но я и сказала, что да, чуть-чуть попозже, если у меня там появится денежка, я к ней приду, выкуплю тогда у нее еще пэтов. Не стала ничего бронировать и откладывать, я не люблю бронировать, потому что зачем человека тоже напрягать, она продает, пусть продает, а я как бы буду иметь в виду, что у нее есть много интересных пэтов. Возможно, что-то еще у нее заберу и не буду тормозить. Ха -ха -ха. В следующий раз еще бы взяла у нее аксессуарчики, потому что они у нее такие нормальные. В общем, сейчас я вам покажу, что я взяла и начнем мы с первого петика. Итак, первый петик, в общем, ради которого я, собственно, и шла к ней, это вот такой вот очаровашечка, ребята, это петушок. Мне он очень нравится. Я его, кстати, вообще, вообще ни разу никогда не видела. И однажды просто у одной девчонки на фотке его видела. И мне он так понравился. Посмотрите, какой он классный. У него красный гребешок. Он прям петушок-петушок. Золотой гребешок. У него синенький хвостик. Мне очень нравится эта фермерская тема пэтов. Кстати, сейчас понимаю, что да, у меня еще есть там поросята. И надо бы вообще посмотреть, может быть у меня сложится какая-то интересная а, коллекция пэтов на тему фермы. Потому что на тему джангл я уже выставляла шортс видео со своей коллекции джангл пэтс. Но там и музыка была такая типа а-ля королев, поэтому там все было так в общем в тему. В общем, а это не то, чтобы я считаю, что прям вот птичка-птичка и он в коллекцию птичек. Нет, это именно пэтик, который идет в коллекцию а, LPS ферма. Вот я бы ее так назвала. Что тут у него на попке нарисовано? Что-то нарисовано. А вообще, честно скажу, что я не вижу у него маркировки Hasbro и маркировки LPS. А, то есть вообще не знаю, что это за линейка такая. А, слушайте, вот, смотрите, LPS. Не, все нормально, я тоже что-то уже перепугалась, думаю, может, это вообще не пэт. но как не пэт? Вы посмотрите на эти кока, -кока, -кока, кока красивые глазки. Он очаровашка, еще бы курочку к нему найти. Вот было бы вообще парочка. Гусик и гагарчик. Я не гусь, я петушок. А, короче, ребята, классненький пэт. Ты, петушок, ты не гусь. Очень мне нравится огонь просто. Вот я ради него пошла к этой девчонке. Значит, Но когда там уже видели, да, на видео, я показывала только что, сколько у нее всяких пэтов. Я такая пришла, вау, она мне еще из мешка все это высыпала. Я немножко растерялась, потому что глаза-то разбегаются. Вот. Но вот этого товарища я очень хотела его именно забрать. Следующий пэтик, которого я у нее выбрала, я, конечно, не могла бы пройти мимо, и оставить его, потому что такого пэтика у меня нету. Это вот этот кошатик. Посмотрите, какая сидечка прикольная. У меня, кстати, у меня есть собачка вот с такими нарисованными глазами. То есть у нее нету отлитой формы. Это глаза полностью нарисованы. Это не самая популярная линейка пэтов, но посмотрите, как он классно в камеру смотрится. Он немножко грязненький такой, но как бы это мелочи. Это все можно почистить. Вот, но просто он такой прям ну яркенький, такой симпатичный. Вот Мне он очень нравится, у него как-то голова хорошо он крутится. Вот, он без магнитика, что-то я вообще не знаю даже какого он там года, когда он выпускался, что это за линечка? Сейчас, секундочку, да, ну Так, что-то написано. Так, и написано тут 2006 год, Хасбро, Цешка China, C, 031 по-моему буковка, да, G, то есть это не самый первый, не самый первый выпуск, тем не менее, очень классный пэтик, и мне он очень понравился, я прям думаю, я так кошечек люблю, у меня их много, а такой у меня нет, а вот теперь у меня такая есть, классненькая, вот, очаровашечка. Поехали дальше, сейчас покажу вам следующего петика, мимо которого я тоже не смогла пройти. Это вот такой пиося. Вот, это, что это, по-моему, да, охотничья, охотничья порода, честно сейчас не вспомню, как она называется, он весь прям грязный, грязный-прегрязный, у него башка, Вот, смотрите, вся серая, вся в пятнах, я не мыла, ничего, вот как взяла, так сейчас вам показываю, но мне это не важно, пусть он будет с историей, пусть он будет такой вот, вы же понимаете, что это пэт, который просто любимый пэтик. Я девчонку спрашиваю, что ты их продаешь? И вообще, то есть в смысле ты их продаешь? Зачем? Тем более цена у нее вообще не очень большая. Она говорит, вот я уже, я уже в них не играю. Ну да, конечно. Молодец. Я тоже в них не играю. Я просто обожаю их. И я их просто очень сильно люблю. И я просто даже коллекционирую их. И вообще, да, но я тоже в них считаю, что я не играю. Вот, я к каналу отношусь почти как к своей работе. Поэтому да. вот Такой, как короче говоря, в общем, я не поняла, не понимаю людей, которые продают свои коллекции, честно. Особенно если у них есть вот такие пэты. Вот, он замученный, грязненький, я его всего буду чистить. Но мне нравится его два разноцветных вышка. Одна тяненькая, другая светленькая. И вообще, сейчас я вам покажу. У меня есть его дружочек. Сейчас найдем момент. Ага, вот нашла. Сейчас мы ребят подвинем. Так, что их подвинула, что их не видно. Эшли, пусть одним глазом дать. В общем, да, вот этот дружочек и вот э, такой же пэтик у меня второй. Но, смотрите, да, разница. Вот мне нравится мой пэт коричневый такой, да, но все. Смотрите, глазки у этого вообще крутые. Он такой классненький. Мне нравятся эти точечки на моське. И даже вот его потертый нос, знаете, у собак бывает такое, что у них, они побегают зимой, а у них пигмент выцветает. В общем, у него выцветший пигмент на носу, и мне это очень нравится. Вот так они отличаются. У этого темненький хвостик, у этого беленький. Лапки одинаково прокрашены задние, видите, носочек черненький и светленький. Здесь, соответственно, тоже только грудка, да, у этого и у ну, хотя они оба одинаковые, но это, наверное, побольше болтается. Может быть, просто он заигран больше. Видите, у него ржавчина полезла с пружины. Это значит, что она там его купала, скорее всего. Ну, в общем-то, я его тоже сейчас буду купать, потому что он очень сильно грязный. И привет, дружочки, привет! В общем, такая встреча М -м -м, песиков у нас а, прям в эфире тут. В общем, это пэт, следующий, которого я забрала. Я считаю, что это вообще просто самые классные пэты у него в коллекции. Но это опять же на мой вкус. Кто-то скажет, что я бы таких не взял, я бы взял других. Ребят, у каждого, да, фломастеры разные. Так, значит, следующий пэтик, который мне очень понравился. Это уже идет серия «Малыши». Значит, кстати, он не сильно дешевле больших, но вот почему-то мне прям очень захотелось взять. Это малыш утконосик. Вот он миленький при миленький, у него головочка шевелится. Вот он очаровашечка при Вот малышок утконосик. У меня утконосиков в коллекции нет вообще. Это первый. И я его буду относить к своей серии поэтов на тему животные Австралии. То есть у меня есть там куалочки вроде, еще кто-то, какие-то зверушки там, обезьянки. Насчет кенгуру не уверена, вот, но в любом случае утконос это где у нас живут в Австралии, поэтому это животные Австралии. Так, дружок не падает. Смотрите, классно, да, это утконос стоячка, то есть он прям стоит на четырех лапках. И он мне очень нравится, он такой прям крупненький, вот, и очень интересный. Следующий пэтик, которого я взяла, мне он тоже очень понравился. Я прям сразу посмотрела, он такой добренький. Это вот такая миленькая черепашечка, у меня есть разные черепашечки, вот но эта черепашечка тоже меня покорила а вот своей ми -ми -ми -ми милотой, И такая вообще халюсия, халюсия, халюся, халюся, халюся. только вся грязненькая, но это потому, что она любимая так, и последний малышок которого я тоже забрала и тоже мне он очень нравится и я прям рада, что в моей коллекции он появился это вот такой вот такой чубик а, ну, я предполагаю что судя по хвосту большим стоячим ушком это кошечка Да, похоже на кошечку, не на лисичку не на собачку а именно на котика котиков я люблю, поэтому вот вот такие вот ребятки у меня появились в коллекции, чему я очень рада. Ребят, это вот просто, я считаю, супер. Купить в своем городе таких петов, это большая редкость и большая удача. Вот. И я очень рада, что, несмотря на то, что на рынке сейчас ноль, вообще ничего не продают, можно все равно купить в своем городе бы ушные, но очень классные поэтики, которых сейчас уже нигде не выпускают, так-то. Так что обязательно забивайте в, в, в, ну, как, господи, ну короче, где вы ищете объявление, смотрите именно объявление в своем городе, потому что ты сразу поехал, все посмотрел, все выбрал это личный контакт сразу же можно там денежки перевести или так наличными в общем это очень удобно вот я была очень рада с вами поделиться своими обновочками вот чувачками этими классными надо придумывать конечно новые какие-то штучки интересные опять же у меня будет миллиард опять видео чувствую а которые я бесконечно придумывая и меня эта очень тема увлекла сейчас я даже практически забросила свои обычные видео вот. так что так что вот такие вот дела ну что ж, вы, в принципе, посмотрели мою, мои обновки. Я благодарна вам, что смотрели мое видео, посмотрели и погуляли со мной. Вот И, и что еще сказать? А, да, не подписались, если на канал, подписывайтесь, потому что это очень-очень-очень-очень важно. И также, и что, ставьте лайки. В общем, ну это по желанию. Значит, я уже понимаю, что тут никого я не заставлю Вот, ну короче ребят я вас очень люблю впереди у нас много интересного я никуда не пропала я постоянно захожу на свой канал я смотрю какие вы у меня активные и вижу много разных интересных изменений также я учусь работать с ютубом вот, и так что никуда я не брошу вас, мне тут пишут, давай не оставляй, я не оставляю вас, вы что, я очень сильно соскучилась, но сейчас еще такой важный момент, что м -м, в семье собака это как член семьи, мы привыкаем, тут всякие, ой, столько с ней дел, в общем, поэтому да, немножечко я отвлеклась, но я думаю, что это тайм аут тоже, тоже полезный вот. и у меня такое вдохновение и сейчас я буду и скоро будет много-много всего интересного и нового даже того что я сама не могла предвидеть я вас очень люблю целую и до новых встреч друзья Суб -суб!